Здравствуйте, с вами Мир Конфу. Мир Конфу – это оздоровительные техники. Это не только боевое искусство. Если вы считаете, что Конфу – это техника, ударов руками, ногами, самооборона, прыжки через голову или какое-то шоу, вы очень серьезно ошибаетесь. Конфу на 90% – это техника совершенствования тела, дыхания, сознания. Вы приходите на занятия конфу за здоровьем. В первую очередь, поверьте мне на слово, как специалисту, который уже 33 года занимается боевыми искусствами в стиле конфу. Ждем вас в наших залах, на наших занятиях, онлайн-занятиях. И мы будем показывать вам, в чем заключается суть этих техник, этих методик. До встречи с вами. Мастер-шау.